Привет! На днях я закончила смотреть красивую Дораму и хочу поделиться с вами своим мнением. Повстречавшая дракона. Меня зовут Лилия. Сегодня поговорим про Дораму Повстречавшая дракона. Перед просмотров сериалов и фильмов я всегда читаю отзывы. Отзывы были самые разные, от того, что круто-круто-круто-круто и до самого низа. Кому-то показалось, что дракон туповатый и вообще все очень затянуто. Чего я сделала вывод, что, ну, наверное, какая-то фигня, не буду смотреть и тратить свое драгоценное время. Если бы не мой супруг, он очень хотел посмотреть эту дораму. Ну и мы начали ее смотреть. Я была настроена скептически. Первая серия мне не понравилась своей графикой. Но потом я перестала это замечать. Пробежимся по основным персонажам. Мой настрой поменялся на позитивный, когда я увидела знакомое лицо. Я так сразу и сказала. О, ради него я буду смотреть тогда до самого конца. Он такой милый. Ага, милый. Но сначала о главных героях. Владыка драконов. Юичи Луньянь. Он немного тормоз и стеснявший, на мой взгляд. Но, наверное, так и должно быть, потому что он дракон, который никогда ни с кем не флиртовал, и тем более не мне не очень понравилось, что на протяжении всех жизней своей возлюбленной он ей парил мозги и разбивал сердце. А потом, когда наступал момент перерождения, типа все нормально, все хорошо. Главная героиня возлюбленная повелителя драконов Люин она же Жунь, Айуй, она же генерал Фэн Чин Юэ, она же Гу Циньян. Мне понравилось, как актриса отыграла всех своих персонажей и нежную деву, и брутального воина, она показала очень хорошо. Больше всего мне понравилась ее третья жизнь. Ее персонажа зовут генерал Фэн Чин Юэ. А теперь мой любимый персонаж Цин Цин, Цин Цин. Я оделась, как она. Эти заколочки я сделала сегодня ночью буквально за пару часов, чтобы собрать похожий образ и... В общем-то, я буду так одеваться во всех своих видео. Цинцин -цин. — это самая красивая голубая птичка. Мне понравилось, как актриса отыграла, я прям верю, что она вот птичка. Она такая немножко птичка-тупичка. Но мне это нравится. Всем и немного цинцин. -цин. У Цин, Цин есть мужик, Сюи Цин Цинь, Сюи Цинь Цинь, Холодный дядька, который ближе к концу растаял. Который ведет себя как мраморная статуя. Никогда не улыбается, ничего ему не нравится. Однако постепенно он начинает даже улыбаться благодаря Цин Цин. Сюи является главой дворца Ло Фэн. Это такое место, куда ты приходишь, когда ты... Тебе дают там выпить один напиток, чтобы ты все забыл. И спокойно переродился в другой жизни и жил себе дальше. Мне бы такой напиток себе в мини-бар полезная штука. Больше всего у этого персонажа мне понравились его взаимодействия с владыкой драконов. То, как они принимали ванну. Повелитель судеб. Повелитель судеб показался двуличным негодяем. Чего я никак не ожидала, и на полном расслабоне любовалась его нечастыми появлениями. Когда этого персонажа стали раскрывать как отрицательного, его стали делать еще более красивым, я заметила, ему очень любят подводить глаза. Собственно, про главных героев все. Что мне больше всего понравилось все в цветущих розовых деревьях, и кругом лепестки. Конечно же, этот сад. У меня вызвал ассоциацию с похожим местом из далеких странников. Эй, это другая история. Самое красивое место в этой истории это момент, когда владыка драконов наполнил все небо светящимися золотистыми светлячками. Миллионы светлячков. Это было так красиво. Кстати, в том же самом Розовом саду. Каждый раз, когда главная героиня умирала, это было очень грустно. Мне не понравились оборотни. Они были просто ужасные. Во время просмотра всей этой дорамы вы можете выучить песню. Потому что она проигрывается там, по-моему, каждую серию. Мне дорама понравилась. Я думаю, эту дораму посмотреть стоит. Она довольно легкая, воздушная. И неплохо было бы пополнить ею свой список просмотренных дарам. На этом я с вами прощаюсь. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.